Привет! Миша в деле. Напишите, как вообще слышно что-нибудь, нет? Ну, спасибо. Спасибо от души. А, братуха Макс, огонь ты здесь. Бро, с днем рождения! Спасибо! Как настрой? Настрой в порядке, боевой. Готовлюсь к концерту, зажгем с вами вместе. Сейчас слышно или нет, напишите. Слышно, четко, отлично. Как видите, в этот раз вышел нормально, вроде связь, и звук. Подготовился. Это хорошо, очень соскучился по вам так получилось, что мы с вами встречаемся 2 числа каждого месяца, как-то так завелось вот и сегодня как раз этот день он совпал как раз с действительно да, брат, все понял, Макс держи краба, душа так Орехово здесь опять следит да, за мной постоянно в СПБ будем 22 декабря в клубе экшен. качнем по полной Сибирь тоже, привет, уважуха Больше не пропаду, надеюсь Отмечаю в порядке Занимаюсь мерчем, всякими движухами Репетовали сегодня, конкретно, по полной, вчера, позавчера Правит с Днюхой Гена и 1.8 на местности Не получилось пока отметить Скоро все увидимся Помню днюху в Магнитогорске, Швейцария тоже уважуха, в магнитке было люто, от души, вам тоже, вы даете мне силу вообще для того, чтобы все это делать, уважуха каждому из вас, вообще, прайд реально дружен, проект сила, прайд деле, Иркутск со мной, я с вами, доброго здоровья. Мистер Большие Яйца, изнюхай оступина, тоже, как всегда, с тобой. Вот, днюху хотел у вас увидеть очень всех, потому что каждый из вас, это, я уверен, по духу близкий мне человек. Всем вам уважуха, друзья, с днем рождения, так, Самара на связи, из Коломны, респект. Из Харькова, от души, Миша, изнюхай, бро, привет от Варана. Единственный концерт, ну походу в этом году в Москве. А, Китович, брат, привет, Салена Мих. Когда новый трек? Уфа с вами. Новый трек. Да, должен быть вообще чуть ли не сегодня, завтра. Я не знаю, не успеваю ничего сделать. Привет из черновцов. Здравствуйте. Всех благ зуфы вам тоже от души. Я надеюсь, увидимся в огнях Уфы. Читал несколько раз. Очень круто встречаете там. интро для тех, кто в тачке. С бро. Башкирии, привет не передай, пожалуйста. Октябрьский передаю. Миха, мы ждали все эти годы, не теряли надежды. Все верно? От души спасибо. Это приятно. С днем во... ждем Воронежа. Продружен с днюхой от души. Клип ждать, клип ждать, чуть ли не сегодня, завтра тоже, я надеюсь, вот-вот он выйдет Съемки были очень интересные, два клипа в монтаже Это реальная история, я даже не думал, что так будет, что у Красного Дерева появится свой видеоряд Я очень рад, парни, Димон, брат, ты знаешь все, Никитос Все четко будет, Миха, Знюха, дыши. Ставрополь вообще тоже уважение к вам летит от меня Был там много раз Так ты один Миша Нижненов говорит с тобой С днем рождения, бро Миша не бывает один давно Со мной близки очень много Из разных направлений Прайд друзья Соседи меня ненавидят из-за музыки твоей прайд дружим Качает сегодня качал сам Фартумасти, что это? Коломна тут, Миша, будут концерты по городам. Конечно, я надеюсь, орла привет. и Мишани, курган, приветствую тебя. Вырос на твоей харизме. чувашина на связи. не пару строк. Пара строк. Запорожье видели привет с Привет Шайковки Шайковки. Ее убратка, ка совместно со Слимусом. Блин, незнакомо еще так с лично с ним. С удовольствием можно рубануть. Нормально. А, еще раз днем здоровья, Китович. Ай-яй-яй, красава. Из набережных челнов привет. Так почему единственный, если Питер? Ну, единственный в Москве, походу. Так, кстати, на сегодняшний день, по-моему, было около 40 билетов, что ли, на концерт оставалось. Может, даже меньше. Поэтому, если что, друзья, я хотел бы увидеть каждого из вас. Поэтому, если что, торопитесь. Билетов почти не осталось. Клуб оказался слишком невелик. А, так, из набережных чернов, привет, ЕС yes, тоже там были, круто было, как бы, чем я так Изнюхай Мишаня от души, сделай трек с пауком, не знаю, кто это Мишаня вопрос, я вот сам далек, а какой-либо и как ты относишься к темным делам, кто которые занимаются Вообще к темным делам не очень хорошо отношусь Светлая дела, надо стараться делать больше. Миша, есть планы в Ростов с концертом? Всегда, всегда Ростов от души. красота. Зачитай, зачитай. Привет. Миша, приезжай в Швейцарию, встретим концерт, дадим. Ну, можем как-нибудь строить. Я твой поклонник, ценник, ценник мученик. Просто пацан достойный. С днем рождения. С днем, спасибо. С днем Воронеже, паук в Америке. Здравствуйте. Так, Миха. С Волжского привет, с Рустом не ссорились, Михаил где-то был столько лет, где только я не был, Казану, кто это, Казану привет, привет моему братану Диману Косяку, ну, вы знаете, друзья, что у нас новый мерч, а он уже есть, если даже показать им хотел какие варианты разные от души вообще, скоро в группе ВКонтакте можно все это будет купить. Вот. Каким-то там, не знаю. Какие-то варианты будут там. Такое вот такой вот есть. Шапки вообще огонь. Сам хожу у них. 3-1, 3-1 наш лога. Вот есть такие вот варианты, тоже черные. От души, все Вс, сейчас сам лично. На контроле. Правит здесь. Серая тоже правит сам нашел радуюсь. так что 15 лет я ждал когда будут шапки вот они наконец-то есть скоро будут футболки худи они живут на днях чехлы я сейчас своего телефона сниму покажу вам разные штуки будут много всего карты игральные много приколюх вот наконец-то такие шапки с yes. просто Друзья мои, сейчас я даже одену, ай, вот так вот как-то, она просто светится здесь, такие вот черные, разные цвета, разные исполнения, много всего. Привет, Вичуги, привет. Диману Косяку, привет. В 12-м Днепре выступал. Была Пушка, ждем снова в гости, с новым материалом обнял. От души Днепр обязательно. Увидимся. А сейчас как мне нравится. Каждому. На концерте тоже будут они. Можно будет приобрести покидаемых недели до концерта ровно, да. Привет, брат, треки бомба. От души, от души. Спасибо. Салюты Соликамска. Михаил. Так, с работника культуры в Киргизии. На английском треке, блин, маловероятно, я не знаю. Меж продажи скоро, походу, да, вот. Хаски, машины красава. Добрый, добрый, поздравляю, привет. Катаю на Байкал, пока живой. Я был там. В Иркутске читали. Воспитание сына проходит строгости. Да, не особо. Мерч, как заказать, скоро можно будет. От души лишь. Все, клип скоро. Привет из Беларуси, вам тоже всегда. С большим удовольствием туда ехал. Какой-то кусочек детства как будто там остался. До 9.11 будут еще треки. Должно быть 2 или 3, но я не успеваю, блин, не знаю. Может один. Да, долго. Долго гриба бегал. С днем рождения. Сколько треков будет в альбоме? Я не знаю вообще, значит, альбома, ничего не думал. что готовится два видоса. Делаем как у студии, сейчас собираем 3.1 1 в деле вот, надеюсь, там может быть небольшой шоурум с одеждой со всякими приколюхами не знаю, что хотел бы свою прикольную воду еще сделать питьевую сейчас О, прикольные чехлы очень приятные еще много всего сделал сейчас показать не могу но скоро покажем так так так худи вообще будет бомба тоже и футболки должны быть футболки совместка в планах с Трутнем уже готова скоро на днях я думаю вы услышите его тарас дыши брат скоро я думаю вам зацените так, у клуба парковка, блин, я ставил точку? да, с днем рождения, спасибо. На концерте будет открыто таинство 31 прайда, нет, не будет, это серьезного опа, класс. Так, Шила, Миха, ты, очка, ты, тебя ждет Воронеж, Воронеж был там всегда, с днем рождения, бро, здорово, Шила, Шила будет, я не знаю, только что-то нет, вместе связи, я бы с удовольствием с ним взял, у меня даже минус есть. С Антохой, если ты видишь, это маякуй. Велика тоска на кассандиревчику оказалась. Как успехи с магазином? Никак вообще. Просто делаем для своих мерч пока. Мерч для близких, лютый мерч. Он, он душевный. Сейчас, не читать не устал на концерте наверное сфоткаемся 13 лет жду я был в сургуте за это время хайман прайд мурманск с тобой когда запись ногами? не знаю с днем рождения как ты с тип Типом будет совместка я надеюсь что будет мы еще не встретились миха кадета давно знаешь не знаю кто это днюха михаил всех благ не очень, не очень будет трек, либо что не очень, или трансляция не очень. Если что-то не слышно, пишите Снюхай, Михаил А.Е.С. Yes. Братишка, с днем рождения, будь здоров. Так, рады новыми треками, чтобы музыка была с тобой от души. Миша, привет, Сарехова Борисова, с днем рождения, спасибо за творчество. Родина Повторим взгляд на вещи. Да, паук сейчас в Америке. Видел его фотки из Бруклина. Я не знаю, кто это. Почему правит? правит? Это же, когда по минимуму львов и по максимуму самочек. И шаришь, походу. Мишаня, делай 3.1 красиво. 3.1 будет всегда делать красиво, друзья. А туфы привет большой. Куда он пропал? Спасибо за лайки. Валюша, пожалуйста. Привет, передай, передай. Привет, уважение из Крыма. Да, тоже большое. Ну а мы что? Мы пишем, дальше продолжаем писать треки. Очень много будет всего интересного, будет много интересного на концерте всяких приколюх. Готовим. А да, и в тоже мяч привезем. Нет, места так не будет. Ну а что, много всего. Скоро буду бить татухи, наконец-то у себя. Yeah. Будем надеяться. К городу вача Привет. Не знаю, где это, но трек нужен, как заморозка десна. Брат, не молчи со мной. Кричи. Привет из Питера, знаком с Луперкалем. Может совместку не знаком честно. С Днюхай Запорожье в деле. В передачах будешь. Постоянно участвую. Постоянно что-то передаем. Передаем. Кому-то что-то, от кого-то что-то получаем, правит ноты краем, знаете, это, поэтому все будет хорошо, шапка. ребят. Шапка почем, мне кажется, будет 850 рублей стоить на такое ощущение. Шапки огонь. Как у Гены шапка на фотке, скорее всего, не будет, потому что это... Эксклюзивная серия, их очень мало, такой цвет мы просто сделали, не знаю там сколько, серия, наверное, штук 50-х, они просто разойдутся по своим. Их уже осталось 5 у меня в машине. Шапка с калашом у, как мы сказали, у Blackstar, поэтому, наверное, зачем повторяться на свой стиль. С логотипом КД будут шапки и балахоны, все будет. Желаю здоровья крепкой семьи, чтобы дальше радовался своим творчеством. Да, я очень радую. Последнее время просто очень стою В связи с тем, что очень хотел для вас сделать. Качественный материал, крутые видосы и хороший мерч. И очень сильно нервничал, потому что хотел порадовать тех, кто так долго ждал. Прайд дружен по-любому здесь. Просто без всякого я ну, жил так всегда. И несмотря на то что мы не виделись про это ну, да это я просто был сети года с этим поэтому ребята если ничего не случится но это проект будет здесь надолго день рождения грустный праздник верно начало начало шапка заебись шапки огонь клипы ожидать конечно меня легавые с майкой такой тормознули в Минске. В Минске лучше так не ходить, потому что мне кажется, что для вас мы сделаем другой мерч. Тамань, нефтегаз, красавцы. Ну, хотя, мужик, давай в Саратов. Миха, был в Саратове, еще будем. В Тулу приедем. Проектов. Блин, очень много проектов, разные. Не успеваю, не сплю почти. Новые треки скоро. Сейчас, секунду. серьезно, даже не знаю, как носить. Так, все эти шапки, да, как на мне будут со всеми лога в разных цветах, не прошиты еще по разному, 31 так здесь так, очень интересная тема, мне нравится. А как для себя, друзья, они всем идут. Лянок со мной тоже. На финики гоняю, люблю это Марковичин. На концерте в Днепре был, был огонь. Еще будем. Миха с днем рождения. Что-то не нашел сайт. Сайт скоро будет, забыл какой, потому что старый, потерян. Антона Пальчик, здорово, Миха. Башкирии тебя ждет. Дома сидишь, да? Сейчас дома. Привет из Красы. Когда альбом новый? Трудно сказать. Угу, инсайд-шоу будет, мне кажется, в декабре, по-моему. От души я вас тоже. Там, а нефтегаз, огонь, чувак, чай китайский завариваешь. Да, до пяти утра, поэр сегодня с Димоном колбасили. Ох, Илюха, спасибо тебе за чаек, брат. Распробовал эту нефть. Сегодня кофе отхожу, понял? Правиться со старым долгом вместе беру сразу, не понимаю, о чем это. С Мордовия привет. На концерте будем от души. 9-1-1, где шапку поднял. С пола. Мишанин Днюха, в Украину получится заглянуть. Общались с Бангихеб, да. Братишка, будь здоров, и Сургут тебя поздравляет. Брянск, Луганск. В деле от души, парни. Когда в Поволжье. А, всех вас уважаю. Как круто, что вы есть. Сейчас, сейчас. Сейчас сделаем. Альбом новый везде, мне кажется, будет. А сейчас скачать нигде нельзя. вот с колокольчиком. Да, это одного рэпера. Киток на репите от души. У меня тоже последние дни. Шоу сниматься планируешь? В каком? не. На день рождения? Наверное, сатива. В первой половине дня. индика. Ну, второй. Давай Минск тарский привет из глубин. Мерч Луики Док. Что это, я не понимаю. А Балахоны будут? Да, да, будут. Крутые, вот. Буквально. Да не перед концертом будут. На концерте уже будет нормального мерча много. Спасибо вам. Тоже удачи отмечаю. Просто, блин, не бухаю и все такое там. В спорте постоянно михаила глаголева мишка где-то книжку. В смысле у меня бит наклейка Ты рвать четко грустно улыбнись да. мурманска привет приезжай к нам стюха общаешься чем он сейчас занимается стюхой общаюсь сейчас он дома что-то творит опять делает нижний новгород тебя ждет тоже ждем нижний у нас сами тоже были в нижнем много раз Миха с Ильей. будут, еще треки будут, и треки будут огненные. И вот сейчас, в данный момент, мы сделаем композицию очень-очень сильную. Очень... Я под впечатлением от Илюхиного куплета. Он разорвал, мне кажется, просто, ну, всех, кого я на данный момент знаю, не вру. Люха, ты все знаешь сам. С Антохой МС, наверное, возможно, нет связи. Антоха, ты тоже привет. Я рад, что у него все получается, что он задумал. Машина. Обнял тебя. Привет из Санкт-Петербурга. Почему ВК трансляции не бывает, я не знаю. Честно, что-то не пробовал. Шапки говорю. Скорее всего, 850 рублей, я так понимаю, насколько я понял. Да? и Это вообще. И... люха тут, привет. Что-то не видел Илюху. Хала, брат, с Миш Миша, успехов, всех благ. Ждем в пензе От души Михаил с Нюха, как футболку пришлешь. Если ты тот самый победитель, либо что-то еще, то ты получишь вот-вот и -вот соместка сдаться вам будет что-то. Нет, конечно. С днем рождения привет из Польши. И вам летит. Был там, купил там, помню, два кастета и как будто штыкнушь отняли в Берлине. Димон Беларус со мной, вы помните, это парня, это было жестко. Миха, если жизнь на Марсе, в придешь, меня не звали. Миша, ты смотрел интервью Руста? Посмотрел. Привет из Давай совместно с Драматикс. Чё ты, блин, не знаю кто это. Миша, с днем рождения. От ВРВ. Кто поет пипев песни про товарищей милиционеров? Ммм. Мелочь, по-моему. Как там? Из э, ансамбля Одежды Бабкиной, по-моему. Это вообще жесть. Так, с днем рождения. Да, кто-то в метро слушает, метро плохо слышно. Все, душа. Сейчас будем стараться. На концерте классика будет или все новое? Хочу услышать один. Ну, будет больше 20 треков. Там нормально за стилю Вот. Поэтому будет старое, много двух альбомов нормально сделаем все по красоте вообще и новое тоже будет и будет еще то что я думаю вы не ожидаете ребята я сам в шоке сломаем сцены скорее всего со мной будет вся банда и димона 1-8 и гром и вообще то есть все по полной александр удут и приедет вот, это в Питере мы также конкретно. Вот со мной будет еще пацаны. В общем, готовим сюрпризы. Да, фристайл там был, Джа. По-моему, да. Да, да, да, Миша, фаталист, как бы он делает, если это делает. Поэтому, если я в теме... ну Приходится делать. Я не понимаю, как можно не делать, если вы ждете. Поэтому мы двигаемся. Парни со мной, они поддерживают меня. Спасибо, ребята. Вы знаете, как вы мне все дороги. И благодаря вам все это делается. Ну и благодаря вам, что вот, вот вы. Вот все, кто пишет. И, и еще все хорошие люди. Совместные Пока только со своими парнями. Пока не хотел бы оглашать людей, с которыми, нам ничего непонятно. С Удутом зачитаем обязательно. С Рустом не поддерживаю связь, зачитай кишки. Помимо музыки занимаюсь вообще всем. Помимо инсайд-шоу еще будет интересные темы. Все возможно, да, интервью, все. близкий тебе привет. Здоровья тебе и твоим близким. А от души чехол сколько стоит? Я не знаю пока, честно. Самару, если при... приедете всем составом, придет очень много народу. Приедем, конечно. Грешный Миша, мужик, ты лучший сын. И понравился трек осень. Скину видос тебе от души, кидай. С днем рождения, Мишаня. Всех благ, русских, с абхазией, с Нюхой. От души. С омскими поддерживаю связь. Сообщаемся с некоторыми, да? Ник слышал железных пчел, нет. Mm -hmm. Что там с футболкой? Скоро будет. Германия, да, отправим? Здакши есть у вас? Отправим, конечно. Да, недорогой будет, нормально все будет. шапки а души дача твк нормально шапку с надписью православный партизан да сделаю футболки такие будут сейчас. на души спасибо олег вставали будет спрайдом нет здоровья жене дети родителям Миха, береги берегись я жму руку так спасибо саратов из и миха за 15 лет м -м, изменился ли я очень сильно? Мне кажется. Очень много всего было и пришлось крепиться. Мешание, когда с туром по городам, я не знаю про это, вообще не в курсе. Там у меня есть человек, который как бы этим рулит, и пока вообще не двигаюсь по этим направлениям. Есть вот два города, Питер, Москва, 9 ноября, 16 тонн и 22 декабря. В клубе action вот все остальное я не загадываю я просто хочу делать просто хочу делать треки так от души с днем рождения с новождение с днюхой братское сердце от души в калугу давай я бой в казахстане ждут я буду много раз все вообще круто всегда встречали я сам не ожидал услышать свои треки Гром будет. Да, зим бизнес мне тоже нравился. Как раз шапка нужна. Как бы добыть шапку КД? Приказать, как будет на концерте. Я уже говорил, все будут. Гром будет, конечно. Гром по полной качнет. Тоже готовит сюрприз. На да, улье что надо, согласен. Чайный кастер улит. Братуха в деле вообще всегда, только чайная каста, все подряд, Габа Медовая, Пуэрчик, я все распробовал, Минск, уважение вам, в кино сниматься, Всех не знаю еще. Что это такое? В своем только. Мы снимем сериал, мне кажется, скоро. Есть куча идей. Я надеюсь, вам понравится. Так. Нет, вечер не общаемся. Если нужна шапка, православный партизан, друзья, я сделаю ее скоро. быть вот, Кавказ тоже, привет. Да, Илья русский, нам так и есть. Вы сейчас услышите его куплет, ребята, это бамбела вообще. стан нет, не поздравил. И не должен. Меня поздравляли близкие сегодня и друзья. Совместность двадцать пять Не знаю, ребята, мы не общаемся с ними давно так. Раньше общались, и ребята серьезно качают и куда мне. Нокси, ну, материал не близок, я что-то не слышал вообще. Честно, не знаю, не могу судить. 20 треков. М -м, да больше даже. Сергей, мне кажется, больше 20 я рубану. Сейчас у меня в, в, в трек-листе там 22 что ли. Думаю, еще пока. Потому что один трек еще не готов даже. Просто хотелось для вас сделать сюрприз. Поэтому. Буду стараться очень за эти дни сделать все четко. Видео, да, будем делать, я надеюсь, вообще крепост снимем. Подтягивайтесь, все качнем нормально. Но это будет серьезно. Миха в деле тату на теле, верно? Блин, это долгая история, почему 31-й проект? Я мне кажется, я расскажу или рассказал уже. Выжевский был, еще буду. Так, басик спорта. Блин, да что ж такое? Тарас, браталла. Клютин здесь с нами, вот он в деле снова. Отлично. Мы готовим пушку, точнее, братуха готовит ее, скоро запустит. Незнакомая. Минск, ну, приедем тоже обязательно. Скогда когда будет фит? Гена, что ты, брат? Брянск ждет. Снебро трек был бы тема Блин, не знаем друг друга Да, что-то слышал, по-моему, нормально делает парни С гуфом треков запиши Что-то незнакомо так Гром все глумится по-любому Гром будет еще Д Да, постоянно вот, вот в работе там Блять, не знаю, 10 треков Брат, ты знаешь, Ген Заскакивай на любой из них Мишаня и Баша Души Клевые шторы. Да, да, мне пришлось сегодня вот в этой обстановке, потому что по-другому не получилось. У меня с интернетом проблемы. Я помню, последний раз в трансляции совсем было грустно, поэтому решил в этот раз, чтобы все в порядке. А, вот так а, за что сидел статья какая блядь. трек миша в деле самый бешеный геннадий красава ребята тоже новая приколюха. салам из Харькова. миша большое уважение тебе и вам большое уважение ты че все время выскакивать такое не шаре вот в этих делах то сейчас на, Самарск, на море в хабаровске так не был в украине ждут в любой город давай залы забиты будут сережа ты брата души Уфа ждет, сколько очень сложно те время привело в местах решения свободы, если это имело место быть, блядь, за что? Почему? Почему все должны чалиться, друзья мои, вы знаете, что Бог нас милует. Все время чики-пики. Ее мишень отверь а не катит, Тверь катит. Почаще заходи, не пропадай, зато настоящий, не пропащий. мы заходим как? Раз в месяц смысл вот тоже друг другу, надоедать. Вот, я могу. Это. Да и время, вы видите. Время, блядь, вообще. Его просто нету. Генов в чате шутит. И никто не остановит. Запиши свой куплет. Не, мы не будем больше этот трек делать. Его больше нету. Как научиться заваривать чай? Я думаю, нужно посмотреть.. Чайные касты Инстаграм, мне кажется, там есть. Или Илюхины в логи. А, этикетка. Я понял, я тоже. Йоу. Изнюха, Мишани, Фарта, Мастер, море, удачи, удачи, моря желаю тебе, разорви их всех человек все дела красава миха спать иди устал уже сил набирайся спасибо ты все понял действительно так и есть как заказать мерч я уже говорил ждем новых треков как насчет привлечения молодых мц хлеборобный а и мы сделаем ты знаешь тебе тоже всех благ об этом говорил мишаня приветик и вам приветик и у меня улыбка от вас не сходила бы если бы я так сильно бы не старался бы вас порадовать 9 все будет четко для настоящего парня усталость нормально яги делают вообще парни качает их слышал не получилось не слышит везде играл на 9.1.1 хочу очень клип с ребятами будет говорить, я думаю, они не против. Парни, если вы здесь моикните. Снюхай, спасибо. не 5 литров, брат. Пять. И еще. Я делал много всего. С Рэмом было бы неплохо. Дига, дига йоу. Тебе от души летит просто салам конкретный с моей местности. Мы с тобой, я думаю, сделаем. Почему не оригинальные вопросы? Вообще крутые вопросы выбрали, я считаю. Я лично за них голосовал. У нас собралось 12 человек за столом из Прайда. Мы, я считаю, нормально проголосовали. Ну, вот. это был серьезный жребий. Футболки улетели. Техник. Я не знаю, какие техники. Со времен ДЦФМ у меня, слушаешь, ну ты серьезно? Сколько же тебе? Полтинник? Патруировок у меня, я даже не знаю, тяжело считать. Дед, э, понял. Вот, царство небесное. Так. До да, успехов. В общем, ладно, будем, наверное, завязывать, друзья мои. Спасибо вам за вашу крутые комментарии за то что поздравили меня в этот день я хотел с вами провести немного этого этого времени грустного своего праздника потому что днюхи такой момент вот. но этот год мы мы сделаем дела поверьте мы еще увидимся не каждого из вас ценю спасибо что вы есть еще, да, 7 месяцев назад я даже предположить не мог, что это все будет происходить. Каждый из вас просто здесь, в моем сердце. Про это реально дружен, проект реально в деле. Я чувствую это, И это не просто слова, вы знаете. Держите краба, вот моя рука. Я вас обнимаю, берегите своих близких. Скоро увидимся, 9 ноября. Торопитесь, друзья, плетов не осталось.